Пожалуй, это тот самый выпуск, в котором можно сказать, что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. Но справедливо ли будет данное выражение, если подойти к нему со стороны нехитрых тестов? Рейтинговые замесы разделили людей на тех, кто выбирают М13, свежую штурмовую винтовку, которую добавили в прошлом сезоне, и на тех, кто из Тип-25, эдакого закаленного старичка, который по-новому задышал в этом сезоне. Зоне. Спасибо ребалансу оружия. С Айсвалом не так много людей сейчас играет, но в этот кинофильм я его добавил, ибо мужики из моего телеграм-канала сделали свой выбор. И я с удовольствием начинаю этот выпуск. Здорово, мужские мужчины! Во-первых, я хочу, чтобы ты поучаствовал в этом сравнении. И прямо сейчас спустился вниз в комментарии для того, чтобы написать, какая штурмовая винтовка окажется лучшей. Либо же с какой штурмов ты играешь и почему? Ведь мои личные наблюдения ты узнаешь в этом фильме. А мне бы еще хотелось прочитать твою историю и мнение. Может быть для себя что-то новое открою и в будущем добавлю. И раз уж ты в комментариях чилишь заодно на префайре, кулаки шибани и подпишись на данный киноканал. У нас тут хорошо. Спасибо с чего бы начать данный сказ для начала нам надо уяснить пару моментов многие игроки грубо говоря относят Type и -E айс к классу пистолет пулеметов за их специфику и способ применения и их можно понять ибо эти оружия имеют хорошую скорострельность и соответствующий урон я предлагаю разобрать три дистанции 10 метров 20 метров и 30 метров вдаваться в подробности и говорить на каком конкретном метре будет изменяться урон каждой пушки я не буду цель выпуска другая Первая дистанция 10 метров. По урону сразу же выделяется Ice Чуть хуже дела обстоят у М13. И замыкает тройку тип 25. Брата, братья, стоит помнить, что скорострельность у штурмовок разная. И слепо полагаться на один урон не следует. Данное сравнение мы смотрим для анализа и выявления характера гана, чтобы в будущем правильно его собрать. Со сборкой в сетевой игре я вам подсоблю. А за комплектация для королевской битвы нужно идти к Плагу. Это один из лучших снайперов в СНГ, у которого за плечами не один десяток побед на турнирах. Сейчас Плагич активно выпускает полезные фильмы про развитие скилла с тактикой, про лайфхаки и фишки в королевской битве, а также топы оружий. Например, на свежей видеозаписи можно найти конкурс на боевые пропуска, смело принимая участие и не забывай чилить на стримах у Плага. Ссылку на его полезный контент ты найдешь в описании. На 20 метрах мы уже можем наблюдать вот такую картину. М-13 остается в одной паре, а оставшиеся пушки проседают по дамагу. Это уже на кое-какие мысли наводит, но об этом чуть позже. И еще разок посмотрим на значение. Ставим 30 метров и немного удивляемся, что урон у М13 стал ниже, чем у Айсвала. Но не стоит горевать, ибо у М13 это все поправить модулями можно в отличие от валика. Чтобы предотвратить негодование некоторых дядек, предлагаю быстренько посмотреть на урон тайпа 25 с магазином на дамаг. Углубляться в конкретные метражи изменения урона я не буду, поэтому, как и в прошлом случае, возьмем уже знакомые отрезки 10, 20 и 30 метров на ближней дистанции есть небольшой но все-таки прогресс это мы запомним а вот на 20 и 30 метрах все без изменений дамаг точно такой же как и без магазина на урон буст с данным обвесом происходит лишь на ближней дистанции сравним его с другими показателями штурмовок очевидно что для игры на ближней дистанции лучше на тапе применять данный обвес негативные эффекты от данного модуля не так сильно кусаются их можно будет подправить плавно переходим к моей любимой части сравнений предлагаю для начала узнать какая штурмовая винтовка самая легкая быстрее приходит к финишу айс Вау. сразу же за ним тип 25 чуть медленнее м13 смотрим адс или проще говоря скорость прицеливания Лучше всего себя показал Type, потом Ice Val и конечно же м 13 Играя на первом плане в атаке, важным становится такой параметр, как скорость перезарядки. Предлагаю посмотреть на full анимацию релоуда. Быстрее всего справился с задачей тип 25. За ним идет М13, а уже потом только ISVAU. Теперь, мужики, давайте посмотрим на рисунок стрельбы или, проще говоря, заложенную отдачу каждого оружия. Как мне показалось, самая резкая отдача у тайпа. На начальных выстрелах его бросает по горизонталке. Вообще, любой зажим не так страшен, если там бешеная вертикальная отдача. Это все элементарно контролируется с помощью гироскопа или вашего пальца. Горизонтальная же отдача максимально неприятная, и чтобы ее обуздать, придется разучивать тайминг бросания ствола по сторонам. Но стоп, мы же с вами не какие-то там душные задроты. Лично я такой штукой не занимаюсь и вам не советую, нам хватит базовых знаний для уже какого-то профита. Чуть лучше зажим у Айсвала. Правда, по вертикалке его чуть больше кидает, но вот зато по горизонталке дела намного лучше, чем у Тайпа. И, конечно же, М13. Из данных штурмовых винтовок самый приятный спрей. Без резких рывков и перекосов. Вертикальная отдача легкая, а горизонтальная не ощущается. Думаю, можно еще взглянуть на прицельную секцию. Очевидный фаворит Айсвал. С него приятно целиться, все видно и нет артефактов, загораживающих обзор. А вот у М13 и тип 25 не все так гладко. Можно, конечно, привыкнуть к таким вот прицелам, но многие даже на тот же тайп вешают коллиматор. Ибо играть с такой вот штукой не очень комфортно. Я тоже так считаю, поэтому не стал отказываться от кастомного прицела. Какие же можно сделать выводы насчет данных штурмовок? Они по замерам и тестам плюс-минус похожи. Отличия не такие существенные. Давайте вспомним их урон на дальней дистанции и вспомним их отдачу. Из этого можно можно понять, что М13 больше всего подходит для файтов на средней и дальней дистанции, в то время как Type и Ice Val хорошо себя показывают на ближних и средних. М13 сборкой хорошо можно поднять сохранение урона на дистанции. Хочу поделиться своим субъективным мнением насчет того, с чем же лучше играть. Ну, во-первых, М13 универсальная штурмовка. Очень приятная и не такая сложная в освоении. С ней лучше играть на средней дистанции. Рекомендую ее к использованию. Моя сборка выглядит вот так. Что касается Айс Вала, его не так давно немного занерфили, но даже сейчас это очень хорошая пушка, которая отлично себя показывает на ближних и ближних средних расстояниях. Некая альтернатива ППшкам. Отдача адекватная, рекомендую ее применять тем, у кого пока что траблы с контролем. Во всяком случае, с Айс Валом играется легче, чем с Тип-25. Ловите сборку! Тип 25 в свою же очередь тоже хорошо себя ведет на ближних и ближне-средних расстояниях, но по геймплею из-за его отдачи играется немного тяжелее, чем тот же вал. Моя сборка на него выглядит вот так. Если бы я распределял места и делал бы топ, то на третье место туда бы залетел АСВАЛ, на второй тип 25 а на первом месте уверенно красовалась бы М-13 за свою универсальность. К тому же вроде как М-13 неплохо себя в королевской битве показывает. Во всяком случае, дайте мне знать об этом в комментариях. Делай собственные правильные выводы на основе этого материала и играй с тем, к чему больше лежит душа. Обязательно поддержи данный выпуск. Пуску и особенно подпиской, ибо я кое-что интересное для тебя готовлю. Ну все, я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агненский.